Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы и Партнеры. Сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы наших подписчиков. Сегодня вопрос Владимира. Он планирует приобретать на торгах долю в ООО. И у него вопрос, есть ли здесь какие-то риски, могут ли быть какие-то проблемы. но смотрите, на самом деле, неважно, что вы покупаете на торгах, всегда есть какой-то риск. Именно поэтому мы всегда проводим тщательную проверку любого имущества, которое мы покупаем на торгах. Причем на любых торгах. Мы не так часто приобретаем долю в ООО, можно сказать, это происходит прям очень редко. Здесь вам стоит обратиться к специалисту, который разбирается в данных типах сделок. И что вам нужно сделать, обратить внимание? Конечно, вам нужно убедиться о получении согласия оставшихся участников данной компании. Вам нужно убедиться в том, что вы, покупая компанию, долю да, в этой компании, что долгов у этой компании перед налоговой и другими службами нет. Так как в любом случае, даже если другой собственник был в данном налоговому, все равно выставит счет компании, а не собственнику, и вам необходимо будет эти долги погасить. Более подробно, как я сказала, вам стоит все же обратиться к специальным людям, которые занимаются данными вопросами и проконсультироваться по конкретному вашему случаю. Запросите документы, воспользуйтесь информацией, которая находится в открытых источниках, в том числе и судебно приставы и так далее, и на основе всех вот этих данных вы сможете принять уже решение. Я желаю вам успешной покупки вам отличного настроения. Если вы хотите, чтобы мы ответили на ваш вопрос, пожалуйста, пишите под этим видео, я с удовольствием вам помогу. Если вы хотите, чтобы мы и продолжали писать следующие ответы на вопросы, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал и всем хорошего настроения. Всем пока!